Друзья, всем привет! Сегодня будем делать полезное приспособление для болгарки. Для этого нам понадобится алмазный круг, канализационный отвод на 45 градусов, у меня он 40-й, какой-то уголок, болтик с гайкой и сразу не показал, но увидите позже, будет хамут вроде 110 -й. И не теряя времени, сразу сделаю отверстие в уголке. Все на глаз, так что никаких размеров не дам. Но тут все и так понятно и подстроить под себя при желании можно. Вообще Хомут не хотел брать, без него конструкция была бы проще, но тогда немного надо было подпортить болгарку, если так можно сказать. Мне ее жалко, тем более в основном это приспособление будет и на этой УШМ, Так что Хомут позволил сделать приспособление немного универсальным, что ли? Дальше поймете почему. Теперь предлагаю посмотреть процесс сборки приспособления, так как комментировать там особо нечего, потому что и так все интуитивно понятно. Что куда идет и прикручивается. А в конце я дам некоторые комментарии. Что и зачем я сделал. Приятного просмотра! Многие, я думаю, уже догадались, что это такое. Задача сделать штробы в стене. Для демонстрации за стену у нас будет выступать пеноблок. И для начала просто сделаем пару резов. Да, пыльновато. А что будет, если поработать так с полчаса? Думаю, мало приятного. Но посмотрите, как все изменится, если подключить к нашему патрубку пылесос. Пыли, как видим, практически нет. Она вся в контейнере пылесоса. Он, конечно, у меня не совсем подходящий для мастерской, но тоже сойдет. А теперь интересная особенность моего приспособления. Оно легко снимается, и как вариант можно было вот этот направляющий болт просто вкрутить в кожух болгарки, предварительно сделав под него отверстие. В интернете в основном такой способ я и видел. Но мне, честно говоря, жалко что-то сверлить в новую ШМ, хоть это всего и кожух, Поэтому я сделал приспособу в виде насадки, и тем более штробы я буду делать сетевой болгаркой, и заново делать ничего не придется. Приспособу установится на любой кожух любой 125-й болгарки. Легко ставится, легко снимается, крепко держится, пыль удаляет, волки сыты, овцы целы. А на этом на сегодня все. Если видео оказалось полезным для вас, то, естественно, попрошу вас поставить лайк и также дать обратную связь по этой самоделке в комментариях под видео. А если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. В описании под видео оставлю ссылки на инструменты и оснастку с Алиэкспресс. Иногда меня об этом спрашивают. Так что, кому интересно, заходите и гляньте. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего настроения. Пока-пока.